Такая со мной оказия приключилась. Отстал я от вас, забираю в бок и в бок. Иду дальше, вдруг слышу в траве. Тр-тр, шар Нет. Жаба умаловая. Нет. Куница. Я за куницей. Она от меня. Она вправо, я влево. Она вдоль, я поперек. Лук натянул, стрелу пустил. Пац! Ну? Белый, не кунец. Глебти! брат! Ивашка, серая сельмяшка, а теперь несите мою добычу домой, а я еще поохочусь. С Вот мне задача. Нищей, не ни каши. Рюха подвело. Что же такое? Опять без обеда. На индюки, говорил я вам, жените. Да со своих хозяек взыскивайте. Женитесь. Жениться дела, у тебя будут. О, и раз. Оплачьте век, Эть! много выбирать, женатом не бывать, отцу не беречьте. Сказал, отрезал, а я вам вольне стрепуха. Во, жениться беда. Нет, женимся. Не с голодухи же нам помирать. Ох. Забирайте лук, сыновья пойдемте за околицу счастья пытать. На чей двор горстрела упадет, а мы невесту сватать. Пойдем, что ли, брат Агафон? Ну что ж, пойдем, брат Антон. Бела мета, иди легко, ищи путь, дорогу к небес. Ламетка, иди легка, ищи путь дорогу к невестину порогу. Я попробую. you <laughs> you Хорошо ли доехали, Белендряц Свет Петровна? Тряска и пыль. Не расприсула, не вас, милая славная. Притомилась, жарища, духота. Краши солнца, яснее месяца, скользкая и <свят> холодная. Она болотная жительница, а у нас всем почет равной. Не как она плачет. Лягушка, вроде человека, слезы проливает. Не плачь, горемычная, я тебя в обиду не дам. А теперь принимайте за хозяйство, невестовки. Как за хозяйство? А свадьба когда же? Должен я наперед испытать, годные ли вы мужикам жены, работать умеете ли? Забирайте кость, пойдем лох катить, ночь будет светлая. А вы, невестушки, принимайте за работу. Пшеницу сожните, то вкоп на снопы уложите. А поутру и нас встречайте. All right. Да. Да. Yes. Показывайте невестушке работу, корить вас ли хвалить? Глаз не смыкали, всю ночь трудились, рук не покладая, спинушки не разгибая. Вот наша работа, вот наша работа! Ай да невестушки, ну и хозяюшки, нынче же свадьбу справим. Кто ты? Девица. Я? Я невеста твоя. Пожелала стать его женой, обратил лягушкой И велел три года на болоте жить. Скоро сроку конец, до да злоба людская помешала. Они вот кожу мою лягушечью сожгли. И должна я опять в полон воротиться. Не видать нам с тобой счастья, не страшись, девица, я защита тебе. Так вот оно что! На сынки, невест своих проводите, да так, чтобы в другой раз не захаживали, седину мою не позорили! Морском сощудеется. Мысли мое дело со змеем совладать. Или нет на него погибели? Об этом разговор особый, сынок. Девять земель в обору Три дуба могучих растут. Три дуба. И как трижды прокукует кукушка, Ищу у тех трех дубов Колодец на дне того колодца. За дверью дубовой, за замком пудовым Закрыт меч-кладенец. Да только к замку тому ключ надо бен. А где же он? Тут ключ. Про то народ ведает. Походи по свету, поспрашивай у людей. Расставать с тобой, Иванушка, ты ведь на тебя не удержишь. Здорово, кузнец! Здорово, добрый молодец! Куда путь держишь? Куда путь держу? Про то сам знаю. Оп, оп, оп. Ну, садись, гостем будешь. мне ключ, чтоб к замку пудовому подошел. Не можешь ты его выковать. Кому миру ва не дал, того кузец не прикуёв. А зачем тебе такой ключ понадобился? Я тем ключом хочу меч-кладенец добыть, чтоб со змеем Горынычем биться. Ишь ты какой! Ключ ко всем замкам бесстрашное сердце. А вот послушай, что народ сказывает. Люч тот хранится в яйце золоченом, яцо золоченое в утице сизой, утица сизая в сундуке хрустальном, а сундук хрустальный на сосне высокой. Спасибо тебе на добром слове, Прощай. Не пойдешь замуж за снейгорынча? Нет, не пойду. М -м -м. М -м -м. дура девка, иди! Какая жизнь тебя ждет, когда дете попадет в Здесь заперти, холубушка! Упадишь в норму! Не голос измаялась, сердце-то на волю рвется, а Я думала. Пойдешь замуж за змей Горыновича. Не бывать этому. Хм! Ну так знаешь же, лапотник твой Ивашка шел сюда тебя выручать, да сам по дороге. И потонусь. Правда это? Прости, про то угада ползучего у Волка Рыскучего ужалу болотной. В лесу прото все знают. Что ж, живого ли, мертвого ли, я его никогда не забуду. <свес> Иванушка уж не чаялась Одну ночь мне только и осталось жить. В ней ночь завтра чуть свет прилетит. Баба-яга свадьбу готовит. Ничего, Василисушка, до утра управимся. Мне бы только колодец искать. Тот ли колодец, что баба Ига в лопухах прячет. Где? Вон там. Еще. Куда тут быть русскому духу? Одевай! Завтра свадьба твоя со змей -горынчем. Спасибо, бабушка. Какой красивый убор. Что-то ты покорно больно. на себя не похожа. Ну, одевай! Чтобы завтра все было готово. Беги отсюда, Иванушка. Ждет тебя здесь смерть лютая. И чего, Василисушка, как трижды покукует кукушка? Пора. А Эта ночь все решит. Не поминай лихом, коли что. Прощай, Иванушка! Прощай, Василийсушка! Прощайте, Мишка! Thank you. Опять и ваш к твой. бы поспеть до света. Ну, Сивка, скачи, копыт не жалея. Не говоришь, когда полетом-то запахнет. Клапотник, деревенщина, засельщина. А теперь пора домой, на родимую сторонку.